Так. Паша просил выходить уже потихонечку. Так. О, как раз вот и Паша. Здорово, здорово! Погнали зажигать, что там где -то. Так, погнали, погнали. Что ты встал? Так. О. А, блин, мы же вчера с тобой забыли дверь закрыть. Ну, думаю, тут никто не обчистил. Кому то дерьмо нужно старое? О, вообще даже оно летает. Ого. Ага. Компа тут. Ну, о, даже вещи остались. Так, ладно. Так, сейчас фару включу. Блин. Так она не заводится, фара не включается. Сейчас, Паша, взгляни, может там что в движке не то. Так, ну что там, ну шо там, шо там. Шо там? Так, ну что-то вообще, что есть? Какие-то поломки. Ща, погоди. Так, ну что там? Аккум сел, в смысле. Ок. Он что-то сейчас смотрит там. Ак... Господи, боже мой, ну за... Зато аккумулятор стыбзили. Ладно, пошли, знаешь, типа, я знаю где. Аккумуляторы в основном бывают. У меня знакомый бомж, короче, он тыпдит аккумулятором. Походу, он еще не знает, что это наша машина. Пошли у него. Вежливо попросим! Эх. Так, так, так. Он, по-моему, где-то там проживает. Кстати, ребята, как вам в предыдущей серии смурчелага? Так, господи, боже мой, вот он. Проход, ой. Ой. Здорово. <coughs> аккумулятор наш, гони, -мо. я -то знаю, то, что ты аккумулятор ты бьешь. Аккумулятор с моей ржавой тачки. Где аккумулятор, говори. Да, да. Мы ее тюнили. Я тебе да вот даже дам бабки. Ты куда? Ой, господи, бедный бомжик. Ты куда, ё-моё? Аккумулятор отдай, я тебе бабки за это дам. Придурок. На. Косарь, косарь дам. Вот, косарь, видишь? Вот. Вот, на. Давай мне аккумулятор сюда. Да, аккумулятор дай уже быстрее. Ищи давай его там. Два... Два... Два... Нет, всё, косарь, всё. Паша фигач его, короче. Ребята, вот мы немножко его уже побили там. Да, Паша не долбит. Аккумулятор гони, где аккумулятор? Акум, гони. Гони аккумулятор, что сейчас? Я тебе еще зубы выбью, понял? Ментовку нафиг. Где аккумулятор? Давай сюда. Ладно, так, ага, давай. Аккумулятор отдай. Бывает же наглые бомжи. еще за косарь, блин, аккумулятор ему дал. Нафиг. Пошли, Паша, все аккумулятор. Кстати, Паша, я, у меня сегодня есть идея, как протюнить аккумулятор. Ой, фу ты, господи, жигу. Так, давай, вставь, Паша, жи в жигу. Аккумулятор просто я не разбираюсь, как это все делать, типа, да. Так. Сейчас я вещи посмотрю. Блин, господи, может, там чело дать вещи? Позже, короче, как-нибудь встретим, я ему дам вещи. Потому что мне эти вещи не нужны сейчас. Так, все поставил? Так, погнали тогда. Поехали. Садись. А, блин. Бензин. Бензин кончился. Походу, бачок протекает. Сейчас, погоди. Может, где-нибудь в сундуке завалялись. Смотри. Так, так, так, так, так. А, вот как раз бензин завалялся, походу, в одежде где-то. Так, садимся. Раз, два, три. Заводим. О, все, поехали. Так, хобана. Закрываем, чтобы никакие бомжи больше аккумуляторы не тыбзили. Так, оба-на. поехали. Нет, нет, нет, нет, нет. Ой, блин, конечно, я забыл то, что она так медленно едет уже. Я думала, она быстрая. О, теперь, кстати, файр включается, самое топ. Едем с ветерком. Да-да-да-да-да. <с> Кстати, здесь, походу, стекло... А, не, есть, блин. Тупое. Так, Паша, погнали. Посмотрим. А здрасте, да. Короче, смотрите. Мне, пожалуйста... О, нифига, пружины. Четыре штуки. Ну, потом посмотрим. Так, 5К. Так, 5К. Вот этот комплект. Давайте его возьмем за 5К комплект спорт. И за 10к вот этот еще комплект. Так, так, 10к. Колеса спорт. И, пожалуйста, когда 4... И вот эти вот пружины 4 штуки. Вот эти пружины еще 4 штуки. Возь... Можно, пожалуйста. 1500. Все, давайте, смотрите, давайте все оформим тут. Подходите. Вот, денежка. Ой, нечаянно. Сейчас, погодите, извиняюсь. Так, три купюрки. Вот, раз, два, три. Вот, забирайте. Так, 1500. Так, ага. Сейчас еще 1500. Вот эти четыре, четыре пружины, пожалуйста, мне. Ага. Еще четыре. Еще Три. Еще три пружины. Давайте. Так, так. Раз, два, три. Все, спасибо. До свидания. Ух, а, блин, стой, погодите, погодите мне зеленую краску еще есть у вас зеленая краска. Так, у вас есть краска? о субфер. есть краска, есть краска. А, давайте, давайте. Так, сколько стоит, сколько с меня? Один к. А, ну тогда вообще легко. На, держите. Спасибо, свидание. А, сейчас покрасим ее еще. Блин, мы сейчас тупо аккумулятор посадим, так. Погнали, Паш. Так, давай, давай. Ух, Паша, я устал. Я реально устал. Эту жигу очень тяжело было делать. Ладно, давайте, давай открой ее для подписчиков. Ее. Так, хола Да! О, смотрите, какая жига! Она топовая просто! Паша, залазь! -мо, смотрите, резина, камаха просто офигенная жига о -хо, хо колеса, да, спортивные, обвес поставили, выхлопные трубы теперь э э стоят, и мы ее перекрасили в зеленый, как, смотрите, как, смотрите, ну, да, новый движок там какой-то, или нет, по-моему, не-не-не, там, по-моему, не новый движок, мы, по-моему, не ставили, да, мы не ставили новый движок, старый тут еще у нас, стоковый, так сказать, ну, мы прикачали, короче, он теперь хотя бы не ржавый, как был изначально, да, садись, Паша, покатаемся! Погнали! Да, а, как всегда, бензина нету. А бачок-то мы и поменяли. Так. А, кстати, тут у нас еще краска осталась. И пружины. Так. Пружины мы, короче, не стали ставить просто. Так, давай. Ладно, сегодня мы тогда не покатаемся. Офигенная тачка, смотрите. Ох, ладно, давай. Пойдем, наверное, уже спать, потому что я устал. Ой, Паша, прости. Так, вот тебе тоже за работу. Сейчас дам. На, 10к. Ладно, пока, я по погнал. Ой, ребята, как вам? Понравилась эта серия или нет? К мне понравилось. Мы противили эту жигу просто по максимуму. Как не знаю кто. В следующей серии мы будем гонять с новой машиной какой-нибудь. Давайте соберем здесь 10 лайков. И я... И я... И мы... Так, где квартира? А, где вещи все? В квартире? Эй! Ё-моё!